Привет, я Андрей из Санкт-Петербурга. А, приехал на тренинг Володя, а, чтобы в первую очередь побороть страх, э, страх отказа. А, потому что у меня такая ситуация, что я типа такой охуенный, крестатый. И когда подхожу, боюсь а, часто завести коммуникацию, потому что боюсь получить отказ. А, за Володя это был первый человек, которого, за которого место следить, когда...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 да, здесь получил то, что я хотел, но я понимаю, что это только 10-20 от того, что надо сделать, чтобы достигнуть того результата, который я хочу получить. Поэтому надо будет работать обязательно дальше. Но я считаю, что тренинг точно оправдал те деньги, которые я в него вложил. Вот такие чуваки приходят к нам на тренинг.